Так, саму. мы... Четвертый мой самолетик. Видишь, как он Иди Юла! В общем, мы все Юлу ненавидим. Что такое Юла? Приложение такое. Размешаешь фото, пишешь цену, название и... И она к вам выходит как реклама все время? Чем ты занимаешься? Ты охотишься за змеей? Если там у нее детки маленькие, всех убьешь сейчас. А если это и был детеныш, сейчас вылезет большой папа? Как ты пойдешь домой такой грязный? Не так, ну, не грязь, В душ пойдешь. Пошли спать. Ничего у тебя не получится. Иди лучше поспи. Да. Не дастся тебе никто в зубки. Ни рыбки тебе не достанутся. Видишь, парочкой плавают они. Ни мышки. Ни птички. Пошли. Лучше туалетом занялся, да? Ну пойдем спать на Ромин, На Ромин чемодан пошли спать. Ну что, кого ты ловишь, расскажи. Я рыбу ловлю. Большую? Она не будет кусаться, если вы к ней не будете лезть. Я не Рома, ты как так мылся, что у тебя ну, вот тут вот грязь? Вот смотри какой так шматок грязи. грязи. Вот, вот, вот. Вот так вот тут. Так вот. Вот, вот, да? А, она все так, так мыл руки, что аж плечи заморал? Это не видать если они не хотят на тебя цапнуть, надо ей взять и в голову так гулаком закрыть. Вот так вот, смотри, мама. Вот это голова змеи. Ее надо вот так, так, чтобы она не смогла тебя укусить. Да, Какой У тебя клюет там. Клюет? Да, смотри. Не, это, наверное, просто удочка-то. Мы Видишь, съели. А я убью ее этой удочкой. Не ломай удочку. А, уже его пам, пам, пам, пам, а пам, вон что-то грязный, почему, да? Пам, пам, да. Ладно, я не буду рыбачить, я хочу посмотреть дозвию. Да Ладно, вот убирай чудочку. Убирай. Хорошо. Эм, так, где у тебя болит? Покажи пальцем. Вот здесь? Вот, вот, ту, вот, вот. Вот эту вот вся часть. Вся часть болит. Да. Мы сейчас на эту часть тебе положим лед. Хоть вся, вся нога болит. Вся нога у него болит. Сейчас мы лед привяжем. Подержи. Вот так ногу на весу. на весу. Сейчас мы тебе сделаем хирургическую повязку. Вот так вот. И заколдуем. У тебя ничего болеть не будет. Понял? Да. Мы скажем заветные слова. У кошки боли, у собаки боли, у нашего Ромы все заживи. Все, к вечеру все пройдет. Ну, нажимай. Да нет, это не гипс. Ну что, как ощущения? Это, это, холодно. Это, это, Пускай будет холодно, холодно Где? Куда ползет? Сюда ползет! Где? Вот она! Где? Подойди. Она тут! Не ходи к ней! Вот она. Где? Где? Она ползет. Ползет. Где? ты ее видишь-то? А та? Она была. там мини-бутики! Она сюда сейчас по будет! Я видел! Солнцевыми глазами видел! Она тут. Тем более она сюда ползет, потому что она мешалась именно в ту сторону, а не в ту. Да ты что, там комб... там уже кобра сейчас спрыгнет. А Конечно. Ты, ты дурак, что ли, кобра какая? Она, она, она такая черная, с пяткой, Ты что, не, не знал, что в кунгуре кобры завелись? Они я там на 2 метра вперед. Я знаю. Ты да нет там никого. Нет никого, я никого не никого вижу. Никого там нет. Она тут, она в, этом, она в этом заросле, я сам видел. Я не видел. В каком заросле-то? Заросле Ой, да у кого? уже давным-давно, как Ага, я видел, что ли? Я видел, я пошла. Сам попробуй убрать эту штуку, сразу же меня увидишь. Какую штуку-то? Вот эту. Вот это норку? Нет, не норку. Если поднял всю эту штуку, я уже увидел... Это, может, большой червяк? Большой черный с красными пятками. А я сейчас себе на затылок привяжу, как всегда, льдинку. Сегодня утром я что-то забыла ее привязать. И хожу какая-то вареная. Сейчас я привяжу ее на затылочек себе на улице плюс 27 сегодня. И она мне будет голову ставить на место. Это льдиночка. Я выгляжу вот так, как обыкновенная бабка Федорка. Сейчас ну-ка я вот тут вот у меня здесь привязан большой кусок льда, и вот он как раз между полушариями головного мозга делает свое волшебное дело. Вот еще сюда бы надо, наверное, привязать. Я сейчас сюда еще на макушку кусочек льда положу. Ну кроме того, что лицо можно умыть льдинкой, и буду совсем красавица. Вот я расковыряла тут голову себе, положила сюда лед прямо на макушку на темечко. Заделаю сейчас это все, пускай он там у меня он там у меня тает. Теперь я знаю, почему ходили в платках так женщины завязанными. Потому что они. Туда, наверное, что-нибудь себе привязывали тоже. Ну вот так пускай будет. И умоется лицом. Жарко сегодня на улице. Единственный день в прогнозе, когда 27 градусов и без дождя. А в остальные дни все дожди. Дожди каждый день. Весь июль и август. А мы ремонтируем крышу. Сейчас должны прийти ребята на крышу. Не знаю, сколько они смогут. Заделать. Но они сегодня хотели последний день, вряд ли получится Парсик занял свой высокий пост Под потолком И полностью контролирует ситуацию Особенно за окном, где птички Конечно. Палочку. По той тропинке подключится. Решила питомцев приступа к питомцам корм присыпку кошачью они у меня теперь сидят во временном изоляторе в маленькой клеточке которая была из-под хомяков И надо им сделать домик вот какую-нибудь коробочку или вырезать им или коробочку или ну у них конечно прикольный был домик вчера они когда пришли после дождя вот такой мы им домик присунули, О! Видите, какой домик. Так они хорошо в нем сидят, суперски просто. Сейчас я этот домик им снова и оставлю тогда, пускай в нем живут. Им нравится новый домик прикольный. Ой, да. Домик у них прикольный, да, они сидят в нем, это хвостик выставила, один хвостик перчит, да? носик появился. У меня было серый носик, а теперь черный носик. для кота и мошек туда, да, в носок. Угу. нравится там, потому что натуральная шерсть, домик тепленький такой. Я даже, видишь, своими чунями пожертвовала. Какие чунями? Ну, у нас последники. Это мне моя подружка подарила да, еще это. в этом, да. Морозовске. Вот, начнем как по кредке дубать вот эти. Да? Угу. А им приятно, когда так чушь? Наверное. А этот дежурит и будет всторожить. Цветы. Цветы. Цветы. не А эти спрятались все, не трясутся от Смотри, смысл, смысл, смысл, смысл, смысл, смысл,